Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о стандартных виджетах WordPress. Виджеты WordPress это функциональные кнопки и блоки в сайт-баре сайта, которые значительно облегчают пользование сайтом, улучшают его вид и функциональность. Виджеты это вовсе не обязательная составляющая для ресурса. С ними пользователь будет чувствовать себя комфортнее, так как сайт не будет пустовать. А если еще и грамотно использовать виджет, то он поможет вам помочь нарастить аудиторию площадки за счет улучшенной индексации. Для новичков виджеты WordPress это вообще-то темный лес. Добавить или удалить виджет – для них что-то на грани фантастики. Хотя на самом деле ничего сложного в этом занятии нет. Даже без добавления разных модулей можно разместить стандартные виджеты на страницах. А если вы еще и скачаете специальные плагины для этого, то ваш ресурс превратится просто ну, в супер-супер-супер кладезь полезных дополнений. Рассмотрим э, методы, как создавать разные виджеты на страницах WordPress. Итак, сегодня говорим о стандартных виджетах. Если у вас установлена какая-либо тема, шаблон на сайте WordPress, то вы можете прямо сейчас добавить виджет куда-либо в меню управления этими функциональными блоками находится в разделе «Внешний вид» в административной панели сайта. Нажмите вкладку «Виджеты». После перехода в этот раздел перед вами откроются все блоки, которые можно активировать и которые уже имеются на страницах. Как правило, шаблон по умолчанию содержит набор разных виджетов для сайта WordPress. Движок WordPress в большей мере рассчитан на новичка, потому что прямо сейчас без подготовки за несколько вину, минут вы сможете создать виджет на странице. Для этого выберите подходящий из списка в разделе Виджеты и перетащите его в сайт в колонку, в которой он будет размещен. Сразу после перетаскивания вы сможете настроить параметры отображения виджета на страницах. После настройки виджет мгновенно можно добавить на сайт. А если вдруг он станет временно неактуальным для ресурса, то перетащите его в раздел «Неактивные». Итак. Рассмотрим стандартные виджеты WordPress. Это блоки, которые есть во множестве шаблонов WordPress по умолчанию. То есть вам не придется скачивать дополнительный плагин, чтобы их активировать. Вот список. Первое. Календарь. Многие темы сразу добавляют слайдер с календарем в боковой сайт-бар сайта. Это не классический календарь, о котором вы подумали, а календарь активности вашего блога. В нем отображаются дни, в которые вы оставляли посты. Добавить этот виджет или нет – дело ваше. Но учтите, что с ним пользователю будет проще сориентироваться в материалах вашего блога. А поисковики позитивно оценят наличие ссылок, на другие записи в бюджете. Облако меток. Создание новых постов всегда сопровождается добавлением определенных меток и тегов к материалу. Когда статей на ресурсе накапливается большое множество, при помощи бюджета облака меток» вы сможете узнать и показать пользователю, какие же теги Самые популярные в вашем блоге. Но в большей мере такой слайдер подходит для поисковиков. Роботам будет проще сориентироваться в содержимом блога. Третье. Рубрики. Очень полезный практически обязательный виджет для сайта. В нем содержится список всех созданных вами категорий, в которых есть статьи. Такой виджет значительно облегчает знакомство вашего посетителя с вашим сайтом. 4. Свежие комментарии. Это динамический слайдер комментариев, который отражает последние добавленные отзывы и комментарии под постами блога. Особую пользу в этот виджет не принесет, но если у вас уже крупный проект с большой аудиторией и поток комментариев постоянно растет, такой слайдер станет прямым эфиром пользовательских откликов. Что, конечно же, повышает доверие к ресурсу. Виджет страницы. Практически полная аналогия с виджетом рубрики. Только при помощи этого блока вы сможете отобразить все добавленные страницы и разместить их в удобном для вас порядке, сортируя по разным параметрам. По сути, данный виджет – это мини-карта сайта для посетителя, которая не позволит ему запутаться. РСС этот виджет используют не часто. Лучше им пользоваться, если у вас есть другие блоги или у друзей есть проект исходной тематики. Тогда вы активируете данный виджет и сможете добавить в сайт-бар вторичную ленту с других ресурсов. Еще один полезный виджет – архив. Это стандартный виджет, который часто появляется в блоге уже после активации шаблона. Этот виджет содержит название месяцев с указанием количества опубликованных статей. Если публикуете вы их нестабильно, то лучше удалить архив из боковой колонки. Полезный виджет ⁇ Поиск ⁇ вот для крупных ресурсов это просто незаменимый виджет. Ваши посетители быстро найдут нужную информацию в вашем блоге. Однако учтите, что многие шаблоны уже имеют собственный встроенный поиск. Так что, возможно, вам и не придется добавлять этот элемент на сайт. Свежие записи. Этот виджет рекомендуется настроить отображение записей на главной странице и в рубриках в заданном вами порядке. Когда пользователь видит только последние посты, он может запутаться. Отсортируйте ваши материалы и добавьте в боковую панель виджет «Свежие записи». При помощи него посетитель сможет быстро отыскать новые статьи по заголовкам, и дате публикации. Десятый виджет – текст. Этот виджет чаще всего используют для добавления рекламы на страницах. Вы сможете либо добавить какое-то важное сообщение для пользователей, либо внести HTML-код счетчика, баннера, или добавить какой-то слайдер. Это практически универсальный виджет. Конечно, если вы уже продвинутый пользователь WordPress, указанных виджетов может быть недостаточно для обеспечения максимального комфорта пользования сайтом. Поэтому... Рекомендуется скачать дополнительные плагины, то есть программы, и вы получите гораздо больше возможностей. А пока желаю вам удачи. Пользуйтесь смело виджетами, чтобы ваш сайт набрал максимальное количество посетителей. И чтобы они приходили к вам регулярно. Ну все. На этом всем пока. С вами была Кухня. Сайта. До следующих встреч. Удачи!